iOS 13 и так невероятно быстро, но в этом видео я подскажу как сделать работу вашего iPhone на этой прошивке еще быстрее. Друзья, вы смотрите канал Apple Finder и я его ведущий Артем. Задумывались ли вы о возможности использования вашего iPhone в качестве USB-флешки для передачи и хранения информации в разных форматах вроде Word, Excel и многие другие? Думаю, что вряд ли, ведь Media Trends для Windows и macOS позволяет не только передавать и хранить различные файлы на вашем устройстве, но и также поможет освободить место на iPhone, передавать сверхчеткие Фото и видео с разрешением в 4К за несколько секунд, тысячу фотографий в 4К за 8 секунд с вашего компьютера на iPhone. Как вам такое, а? Создать рингтон, защитить нужные данные паролем и многое другое доступно в утилите Media Trends. Скачивайте приложение по ссылке в описании. Если в предыдущих версиях прошивки, вроде iOS 10 или 11 ускорить iPhone или iPad было трудоемким процессом, то сейчас же оптимизировать работу вашего устройства в разы проще. Первым делом, первым делом запускаем настройки и переходим в универсальный доступ который теперь находится в главном меню выбираем пункт движение и здесь активируем тумблер уменьшение движений а также включаем плавный эффект перехода без анимации в элементах интерфейса вроде открытия закрытия многозадачности контрол центра и так далее две оставшиеся же функции оставляем нетронутыми следующим шагом является удаление ненужных элементов из шторки виджетов для оптимизации скорости работы iOS 13 рекомендую оставить не более 2-3 виджетов которые вам действительно нужны вроде прогноза погоды и шазама как это в моем случае снова ненадолго вернемся в настройки. На сей раз открываем пункт основные и выбираем фоновое обновление контента. Что это такое и с чем эту функцию едят? Официальная информация сайта самой Apple гласит следующее: после перехода в другую программу некоторые приложения могут работать в течение короткого периода времени, после чего приостанавливаются и активно не используются, не открываются, не потребляют системные ресурсы, когда функции обновления контента приоставленной программы могут поверять на личных и нового контента. То есть, более простым языком, уже запущенные приложения, те самые, которые вы видите в многозадачности, используют ресурсы вашего iPhone. Соответственно, это опция не только использует ваши сотовые данные, расходует мобильный интернет, например, но и нагружает работу оперативной памяти вашего смартфона. Поэтому заходим, отключаем, выходим, готово. Последний шаг, который работает во все времена, принудительная перезагрузка устройства. Для чего она нужна? Например, если ваш iPhone некорректно отображает интерфейс приложений, а также если те или иные системные процессы работают неправильно. Также при помощи перезагрузки устройства происходит очистка оперативной памяти либо ОЗУ. Для справки, ОЗУ это иногда зависимая часть компьютерной памяти, в которой во время работы хранится выполненный машин а как выходные и входные промежуточные данные, обрабатываемые процессором. Можно использовать это определение, чтобы показаться шибко умным, однако большинство вещей в нашей жизни нужно упрощать. Поэтому объясню снова таки простым языком. Помните многозадачность приложений приложениями на вашем iPhone. Так вот, все эти карточки хранятся у вас в оперативной памяти устройства. Как правило, активными являются последние 5-6 приложений, в работе с которыми можно вернуться в любой момент без потери данных. Из-за того, что различной информации в ОЗУ устройства скапливается достаточно много, то iPhone может начать слегка или средне полностью тормаживать. Чтобы выполнить хард Reset устройства с кнопкой «Домой», одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания, а также клавишу «Домой» до победного конца, а именно полного выключения устройства. Как только экран погаснет, держите только кнопку питания до тех пор, пока не появится яблочко. На iPhone 8, iPhone 10 и выше процедура выполняется иначе. Нужно быстро нажать кнопку увеличения громкости, затем нажать кнопку уменьшения громкости и быстро нажать и удерживать до победного конца клавишу питания. Это были топ-4 лучших совета для ускорения и без того быстрый производительный iOS 13 пишите в комментариях стал ли ваш гаджет работать быстрее а пока я снимаю для вас новые видео подписывайтесь на канал ставьте лайк этому ролику и не забудьте посмотреть другие видео на нашем канале до скорых встреч друзья пока пока